Смотрим Карину. О, Карин, привет. Сашка, мы не видит, как дела. Хорошо, у тебя. А я замуж вышла. А у меня свой бизнес. А я замуж вышла. А я и так с Ланю. А я замуж вышла. Ой, ты за тебя рада. Сука. Замуж, говорит. Бизнес-то получше, чем замуж-то выскочить. Интереснее намного. 2000 рублей перевела вот за этот комментарий. Сегодня через полчаса выходит очень крутой видос. Жду ваших лайков, комментариев, а за лучше отправлю двушку. Что за пушка сегодня будет? А мне Тимати видео лайкнул. Ты знаешь, кто такой Тимати? Не а кто он? Сядьте с бородой? Да. Он хороший? Да, хороший. Он обалденный дядя с бородой. Большой бизнес, большие правила у этого дяди. Мы чего то были готовы сегодня. А знаешь что? А пошел ты в <fått> Видимо, когда 10 по десятому кругу репетируешь, пошел ты в ж. Видимо, смешно, правда вайну Вайна, Карина. Это опять в Дубай полетела. Ай, почему мы тупим? Поехали в Москву, моделями будь. Я думал, это Ксения Бородина, это Анна Бородина. Выпустила новый клип с участием Кариночки. Очень здорово, посмотрим. Ну, комментарии будут. Где? Я вообще-то певицей быть хочу. Сначала модель, потом и певица. Ладно, давай найдем агентство. Да ладно, там походу разберемся. Платье. Пушка. Вайны, пушка, платье, пушка. Все вокруг, одни пушки. Нету, нету ничего. Одни пушки. И? Пушок. И собрались девчонки поехать в Москву просто без всего раз поехали а не дура, ха ха ха опоздали на электричку Москва а эта песню это этот клип Песни «Васаби» Бородина. Ух. Значит, вы... Как же она вращается? Висит и вращается. Магнитные свойства, что ли, этой корзиночки-то? Хотите в модельный бизнес? Да! Хотим вот это... Ездить по разным странам! Фоткаться! Вот этот сум хуем! Сум. сум, э, хуюм. Хорошо, что. Не знает, что это такое. Хорошо, вы приняты. Вот такой клип. Начало клипа. Переходите, смотрите. Бородина, канал Бородина. Смотрим Дау. Ну че, брата, наджарил? Конечно же. Слушай, а давай в следующий раз вместе отжарим, а? Я не жарный, давай, конечно. Да <звучит> Хорошо прожарил. Да? Шашвычок. Шашвычок прожарим в студии Энерджи. Вот ты! Да, твои подписчики говорят, что ты очень самовлюбленный. Yeah? Я? <связывается> да прям! трой хочешь послушать, кайфовый? Ну, давай. <rires noise> это давин трек. Ха-ха-ха, все смеются. Да, в твоей подписчике. В твоей подписчике. Нет, что то очень. Да, вот твои твоей Как попал, знаешь, как по кожей. По коже это самое. Парнишка в Радио Радиоэнерджи. Как ему это удалось-то? В Москве. Писчики говорят, что Лны. Что можно будет Взяли, видимо, как экзотическую зверушку. По-русски говорит так. Охо. Ребята, еще три года назад я бы не подумал, то, что окажусь в прямом эфире на Energy у Саймона. Это один из самых лучших ведущих. Я вам его советую. Переходите, парень просто наикрутейший. Переходите, подписывайтесь. Кстати, будет кусок от моего интервью. У него на странице, поэтому залетайте. ха с... <с> Именно с таким бы лицом моя бывшая смотрелась и... Твоя бывшая? Не с таким лицом. У Каринчка... Каринчики нет такого лица. А это пони просто. Сегодняшний бешеный матч Атлетика Мадрид против Реал Мадрида. Будет просто нереальное противостояние, ребят. Ставьтесь надежным букмекером. Пусечка. матч сегодня в 2.30 ночи. Не пропустите. Свайпай. Ну и Женя тоже есть, малинчика Карина. Танцует подрев мотора. Вау, он нас сразу сообразила, что нужно делать. Короче, мы уверенно двигаемся на дело. Скоро будет пушечный видос, ждите. Вообще ничего необычного. Ничего необычного, да? Сняли, видимо, магазин, чтобы снимать видео. Про бандитов пятерочки какой-нибудь. Найди в шапочках. Не узнай мне пистолет. В принципе, вот так. Смотрим Карину вместе со мной. Хочешь что массажный? Ага, хочешь массаж я сделаю? А ты умеешь, я еще умеешь там уметь? Достает профессиональное кресло для массажа. Ложись раком Она просто его не раздвинула до конца И не подняла ножки Подрежь. Ложись По-моему, как-то не так Как-то не так Ну, говно, а не стол Так пойдешь, что Да, а что? Ну, лето, может, каблучки и оденешь Ну, да, можно А она, Кариночка, не умеет на кабуках ходить, как бы А настоящая леди, она умеет ходить Ну, просто такой вай. Я оделась. А жарко... Как пацанка оделась. Нормально. В Нормально. Я я Иди переоденься, не позорь меня. Мама так модно сейчас. М -м модно? Ху ⁇ тно. Посади в жизнь собрать потом будет. Не ругайся, не ругайся. Ну, надо... более-менее, правда, смешно так. Я ты этих дищей, что ли? Розовые очки, розовые девочки розовые очки роботов делать может он все может у весь мир в розовых очках что, что, Она так воспитала. да а уже не вышел вай посмотрим с кариночкой на месте происшествия на самом деле очень красиво выглядит достаточно это наш специальный корреспондент Евгений. Евгений? И, и что же произошло с этим Евгением-то? А Евгений застыл что-то? Отошел уж куда? Евгений. Евгений? А сзади Евгений киллер. Он, видимо, журналистом и женек упал убежал пиля. вот такой давай, смешной смотрим карину здесь заканчиваем уходим ну, вот сюда Хорошо. давай Я, дел, Карин, ты, а? где? Я здесь. ты что тут делаешь ну так руки и ноги худеют понятно ну продолжай ага. милая какой в общем-то смешно в общем-то нет. Красный. Вообще-то нет. Не знаю, какой мой любимый цвет. Розовый. Да, да, да, розовый. Какой ты у меня молодец. Мой любимый цвет белый. Да мой, придем, ты злей получишь. Любимый цвет. Анни, ты знаешь, я... Сторис теперь с Женьком все время. Нету дела больше, вообще. Вот так мы но я его не люблю. Только ты никому не говори хорошо. Катя Аху не любит, только ты никому не говори. Катя Аху не любит, только ты никому не говори об этом. Катя Аху не любит. Дев девчонки все болтают друг с другом, как испорченный телефон. Только ты никому не говори. Я ахнул. Другого ахнул. Что такое другое Слушай, у тебя а такие красивые голубые глаза. А какое у тебя хобби? А давай вечером погуляем. Товарищ подозреваемая, рот закройте, я на вас протокол составляю. Да не пи***ла я эту сумку! Все это говорят. Натворил делов и познакомиться с ментом захотелось.